Всем привет! Сегодня приготовлю бисквит без муки. Для этого мне понадобится 4 крупных яйца, 4 столовые ложки сахара, 4 столовых ложки крахмала и пакетик ванилина. В дежу миксера отправляю яйца. Добавляю сахар с ванилином. Взбиваю на протяжении 15 минут. Вот в такую пену и теперь частями всыпаю сюда крахмал и венчиком аккуратно перемешиваю. Подготовила форму разъемную диаметром 20 сантиметров. немного разравниваю во время выпечки дверцу не открываю прошло 40 минут бисквит готов однако с учетом того что я его поставила на самый верхний уровень и у меня выросла большая шапка и я из духовки не смогла нормально бисквит достать это вообще первый такой случай Вот такой шикарный бисквит у меня получился. Пружинистый, без муки. Надо было ставить бисквит ниже. Смотрите, какой он.